Давайте решим еще одну задачу. Значит, еще одно соображение, которое может принять при решении задач морского боя. В каждом квадратике 2 на 2 может быть занято кораблями максимум две клетки. Ну, достаточно очевидное решение утверждение. Да, будет либо так, либо вот так. Эти две пустые. Если мы возьмем область немножко большего размера, допустим 2 на 3 то там уже могут располагаться. Четыре клетки могут быть заняты кораблями То есть, например, такой вариант Точнее, единственный вариант Вот такой, два корабля И вот там, в этом прямоугольнике 2х3 Четыре клетки заняты кораблями но Они могут как, продолжаться дальше, конечно, там Но не обязательно, могут и заканчиваться Если мы возьмем область размером 2 на 4 То там максимум 4 клетки тоже могут быть заняты кораблями Потому что это фактически 2 квадратика 2 на 2. То есть, либо вот так как-нибудь, например. Но там уже, уже много вариантов. Может быть вот так, например. Или 8, может быть, один, 4-х лежать. Да? Вот. Все эти, в любом из этих вариантов будет занято кораблями ровно не больше, чем 4 клетки. Если возьмем 2, ну и так далее. Раз уже аналогичным способом, образом, можно понять, что в прямоугольнике 2 на 5 может располагаться... Э может 6 клеток заняты кораблями вот в таком варианте. 2 на 5. Все ли другие расположения кораблей? идут меньше. Вот здесь будет 5. Воспользуйтесь этим наблюдением, чтобы решить следующую задачу. Так, ну начнем с простого. 0. Ничего нет. Единичка занята. Вокруг... Подводной водки все покрываем морем. Ну, вот еще не 0. Смотрите. Столбец 2 и 3. В сумме задающей цифры 7. То есть в этих двух столбцах 7 клеток заняты кораблями. Вот одна. Вот в этих двух может быть только одна. Да? Это вот две. И вот в этой области 2 на 5 должно быть не менее чем 5 клеток заняты кораблями шесть заняты быть не могут, потому что шесть мы только что выяснили единственный вариант вот так расположить, чтобы занять 6. но при этом у нас вот эта дничка, у нее будет слишком много кораблей значит единственный вариант попытаться сделать 5. каким образом 5 мы должны сделать так, чтобы вот в этом столбце было не более одного корабля то есть мы пытаемся вот в этом прямоугольнике 2х2 2 на 2 сделать два корабля поставить две клетки а верхней прямоуголькой 23 поскольку 4 как мы выяснили невозможно единичный перебор значит сверху 3 как-то внизу 2 какие варианты для трех у нас есть значит, вариант такой 2 и 1 или здесь один неважно пока важно другое что здесь мы теперь не можем вместить двойку у двойки будет перебор значит вот такой вариант с такой двойкой невозможен ну и второй вариант в общем то единственное положить вот здесь тройку тогда внизу спокойненько ложится двоечка Итак, для этой двойки у нас все хорошо и вот у нас пять клеток здесь шестая и где будет седьмая и очевидно в этом столбце не с двойкой а с пятеркой ну вот мы фактически нарисовали пятерку здесь единичка закрылась здесь тоже ничего нет это у нас трехпалубный. Окружаем его морем. Это пока непонятно что. Но вот здесь будет пусто в любом случае, потому что корабль по углом касаться не может. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Дальше вот что. Нам, как и первая задача, нужно попытаться где-то положить трехпалодный корабль он может у нас быть либо в этой вертикали либо а больше, собственно говоря, нигде, только здесь соответственно, мы можем сначала начать его рисовать, вот где-то он как-то так вот идет и здесь, соответственно, пусто тогда эта дничка у нас закончилась Эта единичка кстати, тоже закончилась. Вот он четырехпалубный благополучно разместился. Эта тройка закрылась. Соответственно, это значит это у нас двухпалубный был. Здесь пусто, здесь пусто, пусто. Для этой единички единственное место вот здесь, чтобы ее закрыть. И вот у нас осталось разместить одну тройку. Одну тройку мы положить можем только вот здесь. И, соответственно, пусто. Единичка пусто. Так, что у нас осталось? У нас осталось два двухпалубных и однопалубный. Так, двухпалубный может быть вертикально расположен вот здесь. Ну, я поставлю его. Предположим, он здесь. Но тогда второй двухпалубный разместить негде. По горизонтально уже не помещается. В вертикали тоже мы не, разместиться негде. Значит, это предположение неправильное. Значит, вертикальных двоек нету. Есть только горизонтальные. Одна вот для этой четверки где-то. Либо здесь, либо здесь. И одна для тройки. Для тройки одно место. Рисуем его. Здесь пусто-пусто. Соответственно, единичку закрыли. Двойка. Не позволяет нам разместить здесь двухполобный. Значит, только вот здесь для четверки горизонтально вот в этом в этом месте двойка закрылась осталось один однопалубный который благополучно кладем вот сюда ну вот собственно решение задачи